Привет! Мечтаешь делать стильные и современные визуализации? Ты творческий человек со свежими идеями и хорошим вкусом? Знаешь английский и готов работать в масштабных иностранных проектах? Готовы рассмотреть твою кандидатуру даже без опыта работы? Предлагаем тебе профессиональное развитие, комфортные условия и дружественный коллектив. Стабильную заработную плату. Заинтересовала? Чтобы начать работу... Просто запиши видео резюме о себе на английском языке и присылай нам на сайт remoteemploys.com.